Я сердца моют тому, чтобы это за мнение духа, ибо многие мудрости многие печали. И что ухажает восстание. он умножает в У нас проблема, я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма, он отторгает процедуры. Начиная откат. Дезман, попробуйте расслабиться. Я Оп. попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайте, мой о, все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мистер. Стелман. Он приспособится. Первый раз. Всегда сложно. Мы теряем его. Достаточно, мистер Стилман. Надо его вытащить. Немедленно. Ну, хорошо, Тезмонд. Мы постараемся вас вытащить. Вы в порядке? Я говорил, что он справится.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 Тебе не уйти! Ты мой! Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Хм. Хорошо. Значок статуса показывает, что вы спрятались, но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова.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 Тебе конец! давай по-хорошему! Боже, это не плохо! Тебе не уйти! Тебе не уйти. Язычник! Теперь ты умрешь! Ты можешь убежать от меня! Yes!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 Чёртов дурак, совсем выжил из ума? Он задумал недоброе? Встань на эту платформу, Альтаир. Еретик!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 Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К богу! Хм. а Ах! Моя нога! Ах! Моя нога! Тихо, там прияр услышат а! А! А! Угу. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обружь смерть на головы врагов.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 Зачем мы закончим работу, это мы ведь название, и название это глупо. Люди, это не мое решение. Не я устанавливаю против... Дьявол, даже не переодеться. Я Ты же не хочешь закончить, как знайло. Я знаю, это вы слушаете. Мне не нравится, что ты споришь со мной это на глазах у пленника. Это мое название. Нарушение субординации.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 На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Черт, они заперли дверь. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной. Немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию: коррупция, словно рак. Если вы